Всем привет, на связи мистер офицер и сегодня мы продолжаем проходить вторую башню, в этой башне у нас скарлет босик и сегодня нам поможет наш друг, ну а какой друг вы увидите далее, всем желаю приятного аппетита и приятного просмотра Your boss threw you to me like red meat. Shao sure Kahn trusts me to finish the job. He's using you to test my power level. Fine. This hey. Да, спаун тут не особо-то затащил так как мы видим. Ну а его друг Терминатор, конечно, ушатал эту Скарлет в пух и прах. Ну что ж, если вам понравился данный видосик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и, конечно же, прожимайте колокольчик. Всем всего наилучшего и до встречи в новой башне.